Всем привет! С вами доктор Вася. В этом видео я хотел показать, как принять приглашение в клан. Для этого мы опять заходим на официальный сайт Мир Танков. с нас обновление 9.3. А, вот мы видим такое... Вот ваш ник справа. Вы ввели слогин, пароль. И вас высветился ваш ник. И рядом такое... Типа конвертик. Нажимаете туда. Написано «Приглашение в клан». Смотрите «Приглашение в клан». Нажимаете сюда. А, у вас есть приглашение. Новое приглашение. Нажимаете сюда. А, «Приглашение в клан 9 сибирская танковая бригада». Нажимаем сюда. И читаем, все читаем, то, что описано в клане. Если вас вот это все прочитанное устраивает, вы также можете посмотреть, где района клана. Мы видим, что у нас командный центр на четвертом левеле. Сколько вылазок, пацан побед. Допустим, меня все устраивает. А нажимаем стрелочку «Назад», «Назад», и нажимаем «Принять». И вас предложат вступить в этот клан, вы нажимаете «Да». И вы в клане. Как проверить? Нажимаете сюда, или, допустим, обновляете, обновляете страницу. Также смотрите кланы. Также можно нажать мой профиль. Найти клан с его через профиль. Он должен высветиться. Вот, высветился клан, что вы в нем состоите. И проверяем. По дате вступления. Вот наш ник. Мы в клане. 26.10. Мы вступили в клан. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.